И вот летом приходит от нее письмо. Прости меня, Юрочка. Со мной случилось несчастье. Я телеграмму тут же. Напиши подробности несчастья. Под ложечкой сосет. Я чувствую. Дождался подробностей. Учитель там. По вернулся. Три пальца ему оторвало. Ну, она у его матери квартировала. Не значит. В общем, три пальца не помеха оказались. Я бегу в финансовую часть, заявление писал, отменить аттестат, Спать не могу, есть не могу. Тут картинки в мозгу представляются, как они там. Любовь крутит между собой, пуля не берет, я иду, прямо лезу, ничего не берет, и свиреть начал. Четыре месяца, тут в груди, как нарыв, там, и болит, и болит, что-то разорвать, хочется вытащить. Эту... Через четыре месяца вызывает меня комиссар, говорит, поедешь э, получать новые самолеты. Неофициально неделя отпуска. Жене заедешь. Я говорю, жены нету. Была, вышла. вся. Он говорит, читал твое дурацкое заявление, Вот это, про аттестат я его отменил, про нее аттестат. И мурашки меня пошли. Я э, думаю, вдвоем аттестат жрете, там поеду. Говорю. Сел, поехал, ехал в Приехал в райцентр, приезжаю... В центре встретил раю полномоченный милиционер, встретил меня, здравствуйте, или здравствуйте. Да, здравствуйте. Это угля, одна пыль. Да. Говорит, получил телеграмму от вашего командования. Я предупредили, так что до деревни, ну что тебе, 22 километра, куда ты на ночь поедешь? Поехали ко мне. Хороший такой хлопец. Ну, что, поехали, переночуешь, а утром я у тебя достану, сядешь, поедешь, все будет. Хорошо, пришли, же, на стол собрала, там все, спирте поставила, пошла, мы сели, пьем, молчим. Знаешь, потом он говорит, а я про тебя все знаю. Я говорю, ну знаю на здоровье, а сам не, я не понял, что он... И там, я как глуха не мой. он так разговаривал, он ему отвечал. Пьет он хорошо, я тоже опять или пьем, смотрим. Говорит, пожалуйста, у меня к тебе есть просьба. Только ты скажи, скажи, дай слово, что ты мне ее выполнишь. Я говорю, даю, тоже так мне все, все даю, говорю. Говорит, учи ее, чем попало. Как попало? Только чтобы без смертей у меня было, учти. И вот так постукал по столу. Я деваться некуда. Ночью я сплю, думаю, ну, постукал же, знает, ничего. Уйти, убежать? Не, не. А? Да, приехал в деревню. Приехал эту, сынок бежит навстречу. Сестренка, говорю, где сынок? Говорит, в больнице болеет. У тебя на голову, говорит, заряженный папка. Я говорю, подожди, Вася, знал. Мамка где? На работе, говорит, мамка. Она придет поздно. Я пришел. Она на лесозаготовках работала. Брёв, это ты понимаешь, какая невидаль. Вот этот битюк здоровый с детьми два плюс три складывает. А баба бревна ворочает. Ну, ладно. Сел, зашел к учителю домой, сел за стол. Так, сижу тут. Мать такая маленькая, такая ша-ша-ша-ша, шаш, шаш, по деревне пошла-пошла. Рассказывает всем, значит, что Ритуйте меня. Там убевец сидит с наганом. Сын, мой сын дружил с учителем. Побежал, говорит, мой папка приехал. С наганом с большим он твоего папку пострелять. Учитель раз... Школу на замок и у район, к краю полномоченному, под крыло. И рой. Я сижу, люди так шастают, колодом ушастают. и смотрю, думаю, что ты все время в окно так заглядай, заглядай. Я, ну я слой был. Не дай бог, не дай бог, я сам себя тогда боялся какой-нибудь. И поздно, вечером, так, уже, да, уже, вот, поздно, уже солнце так что... Приходит она, зашла, здравствуй. Сюр, сюр такой-то, сверчок, сверчит, такая, вот так на уши давит. Я молчу, она говорит, ты меня не признаешь? Ебу разом. Раз, раз. Села на стол, собрала, сели, поели. Сына спать уложили. Все. И молчим. Она не а потом, она не выдержала ночью. А говорит, Юра, я с того письма, вот что ты мне присылал тогда, я с ним больше не жила. Хоть кого спроси, плачь. Я тебя люблю, говорит, Юрочка мой. А я, я молчаю. Ничего, вот так ты. Вот так лапа орел. Утром встал, сходил к дочке в больницу, вернулся из больницы. Она сидит, плачет. Потом говорит, Юрочка, солнышко мое, прости Христа ради меня, прости, и плачет из. С... А мне солнышко, как засело солнышко. Я за стол уцепился вот так и крикал. Вот, Страшно молча, и молчал. И держусь, чтобы не схватиться только. Всякие слова начал говорить, и подлюгой называл. И ее... задавлю, Добрый удержался. Она как замолчала. И все. И не жил я с ней ни разу за это время. зубы сцеплю ночью не жил вот свет шаш а это ну так я же на женщин глядел как не а вот понимаешь и на чужих я не святой такой же чтобы не посмотреть даже ну правда вот не жил что а ты ничего не скажешь ну правда в последнюю ночь <сосит> Я думал, что прогонит. Я. Тихо-тихо. Такая тихая, гласная. Ничего. Молчит. Только говорит, простил меня, Юрочка? Я, вернее, не простил. И рано собрался, сыном не попрощался. Уехал. И все. Товарищ майор, товарищ майор, слышите меня? Слышу, конечно. У меня к вам просьба. Догадайте слово, что вы получите. Это как с тем, Напишите, пожалуйста, моей жене письмо, чтобы почувствовал. От вашего имени? Ну да, как вроде я написал, а я потом перепишу. Да вы сами толком не знаете, как жить-то дальше. Я не знаю. Простить надо, конечно. Верю, что с тем морем больше не жила она. Люди так сказали. Но мне тяжело очень.